Вот в этом здании Первомайский район. Библиотека находится на первом этаже. Сейчас будет здесь концерт. Сталинский ампир. Здание фундаментальное. С высокими потолками, эркерами. Зал библиотеки, в котором сейчас будет концерт. Сталинский дом, сталинская архитектура и вот такие прекрасные люстры. Ардеко. Ампир. Рояль.